Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Волкон и я, Вичезар. Сегодня у нас в гостях Михаил Лепешкин, автор сказок «Бурого медведя». Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. И мы продолжаем с тобой отвечать на вопросы и освещать ту сказочную природу, в которой мы живем. И вообще, зачем мы живем, смыслы жизни, для чего родителям надо детям своим читать сказки на ночь. Вот расскажи, почему важно соединить родителей с детьми? Самый главный вопрос – это для чего нужно соединить детей и родителей? И Если мы посмотрим опять народную традицию, как это происходило, этому mm -hmm. же отдавалось огромное количество внимания и времени. Вот. То есть не просто так э, все было, mm -hmm. да? Да, конечно. Мы сейчас что стараемся? Научить ребенка. Вот этому научить, вот этому научить, вот это еще дать. А вот это еще дитятка не знает, давай мы еще вот это дадим. Mm -hmm. А еще вот это вот научим, а еще вот это научим. Есть такое старое-старое выражение «человеку, не познавшему науку добра, любое знание во вред». Да. Так это, говорит, это и говорится Это инструмент, правильно? То есть знание – это инструмент. Если мы неправильно даем инструмент в неправильные руки, да, то что он именно творит? Сначала идет воспитание, а потом уже обучение. Но нельзя никого воспитать, если воспитываемый тебе не верит. Вот, задача маленького ребенка – это изучать окружающий мир. Да. Вот, и кто больше даст ему этого изучения, кто больше даст ему возможности, кто больше э, расскажет об этом, да? вот, кто больше покажет, что именно ему ребенок должен верить, вот, тому он и будет верить. Я целый курс назвал именно так – «Сроднение». То есть «Сроднение детей и родителей». Угу. Вот, с чего оно начиналось в народной традиции? Вот, с колыбельной. Что чувствует ребенок, когда ему поет колыбельно? Нежность, вот поставьте любовь. себя. Нежность, любовь, еще. А, заботу, заботу тепло, тепло. Родовое. А это колыбель, Ничего. это ты... Он, он сытый, он сытый, защищенный, защищенный, да, то есть да, да, полный комплект. То есть да. получается некий эталон абсолютного благости, комфорта. Благости. Вот, и благости, да, то есть комфорта и благости вот этого состояния. И вот здесь вот как раз и закладывается вот эта основа. Сказки на ночь, сказки днем, да. да вот. А как сделать, чтобы интересно было ребенку заниматься вот, домашними делами, делом, да, да, да каким-то, да, да. чем-то, да, не там компьютер там или что-то такое, а именно домашними делами. Именно. Да просто домашние дела должны стать игрушками. Да. Игрой. И все. И поэтому вот мы на курсе, который провожу вот по сравнению, да, там пишем сказку про пылюху. Пылюхая. Вот. жила-была пылюха в доме, да, которая делала свою пыль не просто так, а из всяких там, ссор, вот, раз этих разладов и там прочего-прочего, да, непослушание там, вот, и разбрасывал ее вокруг, чтобы замедлить пространство, да, чтобы захватить эту территорию. Так вот дети начинают с этой пылюхой биться. И вот через это как раз и дети начинают приучаться. И дальше, дальше, дальше. То есть когда идет вот это доверие, понятно, что через какое-то время ребенок выбирает, допустим, свой путь, свою дорогу, да, то есть у него идет другая информация Сроднение это как раз приникание к роду к родовым практикам, к родовым традициям, ко всему. Да? То есть это создание единого живого организма. Круга родового. Я все время говорю, там говорят, вот семья – это муж, жена. Я говорю, семья – это единое живое существо. Правильно. Потому что только в едином живом существе каждая часть этого существа знает о том, что происходит где-то еще. с другой частью. Это называется современным словом да, интуиция. интуиция да, современным современным вот. словом. Вообще а это вообще это на самом деле... Да, это единое живое единое поле, животное. единое живое существо. Да. А мне многие говорят, давай мы озвучим твои сказки. Я говорю, нет, угу. нет, не пойдет. Вот. Почему не пойдет? Ну это же хорошо, это же модно, это же там, да, это же, же все, и деньги, и там, и все. Я говорю, нет, ребят, не пойдет. Вот лучше всего, вот мне ответил на этот вопрос вот, письмо одной женщины. Вот. И вот женщина писала, мне уже за сорок. Отца потерял в 15 лет. Но самое хорошее, что я помню, это когда папа читал мне сказки. И вот дальше внимательно слушайте, внимательно. Мы ложились с ним на диван, он был большой, теплый, и с ним можно было ничего не бояться. Вот состояние ребенка, которому читают родитель сказку. Папа читает сказки, или там мама, да, то есть страшно стало, тот почувствовал, а, раз, да. о, и все, и уже можно этому страху язык показать из-за папиной широкой спины. А папа скажет, не бойся ничего, вот тренировки. Правильно, то есть успокоит, сделает, да, ответит на вопрос, пояснит, разъяснит, покажет. А если этого нету, папа рядом, да, а вот эта железяка читает, и что с ней? Соответственно, ему же нужно найти ответы на свои вопросы, правильно? Он начинает их искать где? Вот. Google, там компьютеры, там телевизоры, и прочее, Раньше прочее. на улице искали. Вот. Да. А вот. Вот Опять же улица. В результате получается, что родитель становится не нужным. Мне нужно. Вот. По компьютер включи. А если отобрали у ребенка компьютер, психоз? Когда вы лежите ребенку и там читаете ребенку сказки, да? Вот. вот вы открываете книжку какую-то, да? Вот, в магазине купили, красиво, интересно, вы открываете, э, начинаете читать и понимаете, что это бред. Да, да, Давай лучше так... другую почитаем, да? да? Вот, Берем другую и начинаем э, читать уже. То есть таким образом, что мы делаем? Мы ненужную информацию, то, э, те образы, которые неправильные, которые не нужны, мы их отсекаем от ребенка и закладываем то, что нужно образную матрицу, которая должна быть нашу образную матрицу. Именно. не Ничего-то никто, а именно нашу. И таким образом получается, что ребенок начинает мыслить так же, как и мы. И мы начинаем понимать друг друга. Да. Вот. Чем больше мы расходимся, да то есть отправляем его куда-то еще, в телевизор, компьютер, что он там смотрит, непонятно, но сам главный шумит, и ладно. да вот. То есть он начинает воспринимать совершенно другую информацию, у него закладываются совершенно другие реакции. Вот. И через какое-то время честное. мы расходимся настолько, да. что даже бывает случаи, когда там родители говорят ребенку, да ты вот так, вот так вот, шутку там или что-то просто просто, для них это нормально. А у него настолько уже другая, вот эти, другие образы сидят, что для него это страшнейшие обиды, страшнейшее оскорбление. Причем от людей, которые, ну, которым он как-то верил, с которым он живет. То есть это предательство полное. Он пошел и выпрыгнул в окно. Еще раз подчеркнул. Читайте сказки детям, вместе читайте их, проживайте их, потому что сегодняшняя культура, так называемая, это не культура, это разрушение психики, разрушение основ нравственности и разрушение будущего ваших детей. И это серьезно. И мы это наблюдаем, и сколько вот уже опубликовали. Данных о том, что вымирают наши дети, извини за 10 лет с 2000 по 2010, минус 9,5 миллионов детей и подростков в стране. И продолжается тенденция, она идет, ситуация ухудшается, потому что вы, родители, не читаете сказок, ребенка забросили, привязали ему планшет, телефон дали в руки, и вы совершаете преступление. Это на полном серьезе. С другой стороны, родители зачастую сами не знают, что делать. То есть, если вы что-то не заложили, если заложилось в вас что-то неправильное, то в ваших детях это отразится еще больше. Вот э, на том же самом курсе мы, допустим, делаем, да, то есть игры, вот, обычные игры у детей, да, как, как вот современные мамы гуляют с детьми. Она одевается сама, чтобы на нее смотрели. вот так, ну, да? Она одевает ребенка так, чтобы... Ну, раз, естественно, она его так одела, значит, там никакой лужи, никакого, там, никакой грязи там. Конечно. да? И вот они ходят, в вышагивают, смотрят, дышат воздухом городским. Любуются птичками. там Ребенку бегать надо, прыгать надо, Конечно. носиться надо. Положим побегать, Положим попрыгать. Вы же можете пойти с ребенком о, и поноситься, поиграть. Ты скажи, пожалуйста, а на праздниках ты рассказываешь, вот даешь, когда народ собирается вот эти умения, навыки тем мамкам, папкам, чтобы они вот детей вовлекали в эти игры на праздниках, вот, которые будут летом проходить. А когда спрашивают, даю. На праздник, по-моему, лапту игры. Дело в том, что народные игры, вот, они устроены так, что э, в нее может играть любой человек. Любой, да. вот. вот семья может играть в, в полную силу, вот, футбол тоже может играть, и там папа, и там десятилетний ребенок. Да. Вот, в принципе, тоже может, да, но либо папа поддается, либо он всех ну, сметет. А здесь на равных. Да. То есть мама, папа и дети могут играть на равных. Дети считывают с нас 90% информации. Угу. Если вы не понимаете, кто вы в этом мире, они, то, они тоже не будут понимать. Ну, у них безусловно. даже примера этого нет. Если у вас нет цели, если вы не знаете, куда идти, так они тоже и будут и бесцельными, не будут знать, куда идти. А если у них нет цели, значит, нет воли. Если нет воли, значит, их кто угодно поманил, да. покрутил, они туда и пошли, они там и делают. Что такое практики смирения? То есть смирение – это не то, что делаете со мной, что хотите, а мирение ситуации. Как в этой ситуации найти точки опоры и начинать с них развивать вот уже себя дальше, то есть свое развитие. Нет, Отсюда получается, правильно. что любую ситуацию мы используем как тренажер. Вот. И многие, а по, многие прошедшие уже курс э, женщины потом спрашиваешь, вот, а что используешь с курса она, о, тренажер, то есть вот это как раз вот вы видите, что ребенок сделал что-то не так, да, вместо того чтобы, да, ты, о, тренажер, то есть я вот на этой ситуации могу прокачать вот это, вот это, вот это у себя. Вот, и тогда получается это творческое развитие. То есть не э, прерывание у ребенка каких-то настроек. Ребенок ну, да. хочет помочь, да? девочка хочет маме помочь, она хочет быть как мама. Вот, она взяла ведро, вот, налила в это ведро там, воды, да, там, пока вытаскивала из ванной, половину разлила, вот, еще у нее тряпка не так, это не все. То, да? то есть навела, по сути дела, бардак и грязь, вот, но устремления-то у нее какие были? Он Она умеет. просто это не умеет. Да. Правильно? Да. Устремления какие были? А мама приходит, а вот ты здесь нассорил, вот ты здесь там на это сам. Чего ты мне, иди отсюда, я быстрее сделаю. Вот сама там все. Да? То есть у ребенка порыв есть, ему его закрыли. Следующий порыв есть, ему закрыли. Следующий есть, ему закрыли. Что у него в голове получается? Да. Что бы я здесь ни делала, это им не, нужно. им не нужно. И отсюда уже следующий этап. Вы меня не любите, я вам не нужна, я вам. Да. Хоть вы о ней заботитесь, хоть вы ее поете, кормите, покупаете, там делаете. Я здесь не нужна. Все, мои устремления здесь не нужны. Вот, и все, что я не делаю, все, что я не хочу сделать, натыкается на вот, расстройство любимых людей. Вот И все, так лучше я не буду этого делать. Отсюда и получается, не хочу делать домашнее сделано. Следующий момент – это мужское и женское начало. Вот, женщина вот писала, там, у них уже там, трое детей, вот, 16 лет с мужем живут, вот, все время как кошка собака, все время что-то спорим, говорит, все время что-то там прочитала сказку. Говорит, Начала делать по-другому. У вот, меня оказывается великолепный муж. Это все работает на создание гармоничного пространства, любви, доброты, тепла между мужчиной и женщиной. И отношения строятся как к богам. Мужчина к богине, женщина к богу. Мужчина ведет по духу, женщина дает фундамент. Приобретайте сказки, посылки, вы найдете всю информацию, где можно приобрести как можно записаться на курсы. И вы получите массу интересной информации. И самое главное, сгармонизируйте отношения между собой и детьми. А это сегодня главное, потому что фронт, подчёркиваю, фронт ныне разобщение нашей страны, наших родов, семьи, родителей, детей, дедушек, бабушек проходит по школе, по школе и по семье. И вот надо нам сохранить семью, род, отношения, главное, выстроить, восстановить отношения, которые у нас были. И об этом Михаил пишет в сказках. Они помогают восстановлению как раз связи между родителями и детьми, дабы мы построили все-таки крепкое, единое наше, родное, которое было у нас, единство в, между всеми родами, между всеми народами. Благодарю всех за внимание. С вами был Вичезар и Вести Волкон. И в гостях у нас был Михаил Лепешкин, автор книг, сказок Бурова Медведя. Читайте. Очень интересные книги. Захватывающие. Благодарю. Да. До новых встреч. Благодарю До всех. До свидания.